Приветствую вас, друзья! Меня зовут Вячеслав. Пока крипторынок находится в непонятной, неопределенной ситуации и больше, в большей степени в ситуации плачевной для многих, да, те, кто смотрят мой канал, те наверняка знают о том, что я уже достаточно давно торгую на рынке Форекса. Об этом я делал отдельное видео, оно появится у вас в плавашке, можете посмотреть. И, собственно, переход мой банально прост. Как мы можем видеть, крипторынок на тот момент и уже достаточно продолжительное время он маловолатилен, следовательно, на нем все сложнее и сложнее работать. И я вообще считаю данный рынок на данный момент самым сложным из всех представленных, которые есть. На нем максимально сложно анализировать какую-то информацию и предугадывать дальнейшее движение цены инструментов. Поэтому с октября месяца я вместе с командой трейдеров из Харьковского клуба трейдеров, в котором я также состою, даем сигналы по рынку Форекс, по валютному рынку. В конце каждого месяца я подвожу статистику, выпускаю по этой статистике видео. Еще раз напомню, что за октябрь месяц наша доходность, моя доходность в частности, составила около 40% к депозиту плюсом. Да, это я бы назвал это сверхдоходностью. Я не хочу говорить о том, что такая доходность возможна ежемесячно, нет. И данный счет являлся стрессовым, так как на нем был риск увеличен для того, чтобы просто проверить теорию наших торговых сигналов и показать вам, на что они способны. Напоминаю, что основной стратегией торговли, которую мы используем в наших сигналах, это рыночный дисбаланс, наша разработка, которая основана на фундаментально-математических данных по валютным парам. Я оставлю сейчас ссылочку, вы посмотрите, что же такое парный трейдинг или квазиарбитраж, на чем он основан. Изначально мы собирались давать сигналы бесплатные в течение двух месяцев, это октябрь и ноябрь, в декабре закрывать Telegram и монетизировать его, но на сегодняшний день мы поняли, что этот путь он не совсем будет правильным, так как достаточно мало времени прошло для того, чтобы подбить статистику прибыльности по данным сигналам. Соответственно, и когда я делал также опрос в канале, то очень мало процент людей торгуют по сигналу на Форексе. То есть люди все-таки привержены больше крипторынку. Они считают, что только лишь на нем можно заработать, только лишь там бывают иксы, весь остальной рынок – это ересь, там заработать нельзя и так далее. Ну, в общем, такие вот устоявшиеся стереотипы максимально ошибочные. Таким образом, мы, нами было принято решение давать еще бесплатные сигналы на протяжении полугода, то есть до февраля месяца. Как раз к этому моменту уже подберется определенная статистика, все-таки полгода это не два месяца, да, вы сами можете понимать, и после этого вы сможете увидеть, насколько наш канал будет вам полезен, насколько вы сможете на нем заработать или же наоборот не сможете. Статистика ведется абсолютно прозрачная, то есть никаких ухищрений мы не допускаем. Все максимально честно и прозрачно. Также существует еще проблема в том, что многие не понимают, как торговать на Форексе. Как торговать непосредственно по нашим сигналам, так как эта торговля, она тоже специфическая. И напомню, что мы торгуем без стопов, торгуем усреднение. Я сейчас сделал небольшую презентацию, попытаюсь вам объяснить, как же мы это делаем и как мы это предлагаем делать вам. Как мы предлагаем торговать по нашим сигналам. Итак. Первое основное правило, которое бы я хотел вам донести, то, чтобы вы запомнили его на всю жизнь, навсегда, постоянно держали в голове. Это слова небезызвестного Александра Михайловича Герчика, трейдера с огромным стажем, более 20 лет, который торговал на Уолл-стрит, трейдер и так далее, и тому подобное. Очень много о нем можно говорить. Так вот, он говорит. Я не буду сейчас говорить это дословно, вы видите как звучит его фраза дословно на экране? Она звучит, конечно, максимально емко и правильно. Я просто ее озвучу и немножко перефразирую. Процент от малого капитала – это ничего. Процент от большого капитала – это много. Естественно, звучит она не так ярко, как в оригинале. Но сам факт, друзья, вы должны понимать прекрасно, то, что доходность, которую можно получать с рынка – это не иксы. Иксы – это случайная доходность. Иксы возникают тогда, когда надувается какой-либо пузырь в тот или иной, или иной промежуток времени. Но как вы все знаете, пузыри так же, как они надуваются, так они быстро и лопаются. И если вы заработали на пузыре, то это скорее случайность, а не закономерность. Мы же пробоведуем трейдинг как бизнес. Бизнес – это значит зарабатывать регулярно, постоянно. Именно поэтому я вас призываю пересмотреть свое мнение относительно доходности на рынках и принять и понять тот факт, что… Любая доходность, если она превышает 30% годовых, это случайность. Та доходность, которую я показал в октябре месяце, которая была 40%, это случайность, друзья. Я еще раз вам хочу на этом обратить ваше внимание и сконцентрировать его. На этот стрессовый счет. Это стресс-тест. И там были перебраны риски намеренно. Этого делать ни в коем случае нельзя. Сейчас я дальше покажу вам таблицу, по которой мы рекомендуем торговать на рынке Форекса непосредственно по нашим сигналам. Еще раз обращу ваше внимание на то, что если вы сейчас залезете в интернет, поднимете статистику по крупным э, инвес, инвесторским и хедж-фондам, то вы увидите то, что доходность 30% годовых является огромной и владелец такого фонда является чуть ли не волшебником, профессионалом своей деятельности. Не буду на этом сдерживаться, я думаю, я достаточно Понятно, донес свою мысль о доходности. Теперь переходим непосредственно к тому, на чем же торговать. Где открывать счета для торговли на Форексе и, что самое важное, как не напороться на кухонные счета. Мы торгуем на Дукаскопе. Что такое Дукаскопе? Дукаскопе – это швейцарский инвестиционный банк. В чем его плюс относительно других брокеров, которые предоставляют возможность выхода на рынок. А плюс его в том, что... Он является банком, который обладает государственной гарантией вкладов своих инвесторов. Что это значит? То, что в случае банкротства данного банка у вас есть гарантия государства Швейцарии, то, что вы вернете свой вклад до 100 тысяч евро. Вход сюда осуществляется, естественно, не с любой суммы денег, здесь нету центовых счетов. Он осуществляется с 1000 евро. Долларов. Здесь написано евро, но он осу осуществляется с 1000 долларов. Это было принято достаточно недавно. Ранее лимит входа был 10 тысяч, если я не ошибаюсь. Следующий брокер это американский брокер Interactive Brokers. Здесь нет гарантии вкладов инвесторов, но этот брокер он зарекомендовал себя достаточно сильно на протяжении уже огромного количества лет. И объем торгов, которых у них происходит, он превышает объем торгов даже московской бирже всей биржи, все биржи превышает объем торгов одного только лишь американского брокера то есть вы сами понимаете масштабность данного представителя рынка что же относительно депозитов если ваш депозит будет составлять до 1000 долларов вы можете выбирать любого брокера здесь не имеет абсолютно значения кухня это будет или не кухня все что до 1000 долларов все является начальным этапом и просто лишь бы взять и попробовать. Что э, выше 1000 долларов, если вы располагаете такими средствами, то мы, конечно, наставим на том, чтобы вы открывали счета у рекомендуемых брокеров. Я только что их озвучил назвал. Далее, вот такая вот таблица относительно того, как, на какие объемы, в какие инструменты мы рекомендуем заходить по нашим сигналам. Это, этот документ будет в формате PDF под данным видео. Ссылочка на него будет там, то есть вы можете его себе скачать и пользоваться. Этой таблицей наглядно постоянно, можете ее себе распечатать, желательно так сделать. И в чем же здесь особенность? да Давайте посмотрим. То есть, допустим, у вас депозит от 100 до 500 долларов. Если вы получаете сигнал в нашем канале Телеграма, да, вы имеете право на этот депозит взять только лишь один сигнал. Если после этого сигнала будет еще там 5, 10, 20, 30, неважно сколько сигналов, вы в них не входите, потому что это будет превышение риска. Далее. Один сигнал при первом сигнале вы не, не входите в рынок. Что это значит? Это значит, что когда идет информация, сейчас мы немножко дальше рассмотрим, вот допустим, э, вот, такого, вот таким образом подается сигнал, да, вот здесь вот вы не входите. Вы входите только когда идет в скобочках. Добавление, да, то есть вы видите добавление написано и в скобочках указывается какое-то добавление. Так вот, при 150 долларов, да, если у вас есть 100-500 долларов, точнее э, депозит, вы имеете право входить только в пятом добавлении, да, или в пятом отклонении, как здесь написано. Что это значит? Это значит, что вот вместо тройного объема будет написано э, там пятое добавление или пятерной объем. Вот таким вот образом. Только тогда вы имеете право входить в рынок при наличии вот такого вот депозита в 100-500 долларов. Ну и дальше, соответственно, таким же образом. да, То есть, если у вас депозит составляет от 500 до 1000 долларов, вы имеете право брать только один инструмент, но уже входить, с, начиная с третьего отклонения, то есть тройной объем. Если вы видите вот такую вот надпись, добавление тройной объем, только тогда вы входите в данную сделку. И, соответственно, если ваш депозит составляет от 1000 до 2000, вы имеете право брать 1-2 инструмента максимум и входить сразу же при первом сигнале на вход в инструмент. Вот как здесь, допустим, написано. Да? То есть мы берем сразу NSD допустим, допустим, Новозел... на новозеландский доллар, доллар против канадского доллара. Берем SELL, значит, вы входите сразу. Латажность. Тоже очень важный момент, как вы можете видеть. Неважно, какой у вас инструмент, вы входите минимальным лотажом постоянно. Таким образом, вы полностью ограничиваете потерю своего депозита. Ну и это ними здесь не берется во внимание 100-500 долларов, потому что для этого депо достаточно большая сумма для входа. Но я знаю, что по-другому не получится, поэтому мы объясняем, вот, что лотажность должна быть только такая, она должна быть минимальной. Даже, обратите внимание, если у вас депозит, от, начиная от 4000 до 10 тысяч долларов, вы точно так же входите объемом 0.01 лота в инструмент, но при этом вы можете уже взять до 10 инструментов в свой трейд и, соответственно, входить в него сразу, когда вы только лишь получаете вот такой вот сигнал без добавления. Ну, здесь описано, да, что такое а, инструмент, то есть Входите в сделку только в то количество сигнала, которое позволяет ваш депозит согласно таблице рекомендованных объемов. Вот она, эта таблица рекомендованных объемов. Далее, что значит отклонение? Входите в сделку только с такого отклонения, которое позволяет ваш депозит согласно таблице рекомендованных объемов. Еще раз смотрим- депозит 100-500 долларов. Входим только с пятого отклонения или с пятого добавления. 500-1000 долларов. Входим только с третьего добавления. Так, что значит лотажность? Да? Это я вам показываю скриншот MT4, очень известного терминала для торговли. И лотаж, он восстанавливается вот здесь, вот, да? 0.01 лота для входа в сделку. Это адрес канала Сигнала Минаша, который, который я вас приглашаю для участия. Да? Здесь QR-код, вы можете считать его, посмотреть. Это наш адрес сайта, где вы можете записаться на обучение трейдингу до результата. Это целая академия по трейдингу, которая длится 3 месяца и откуда вы выходите уже максимально подготовленным трейдером. И терминал для торговли, который можно для себя скачать и допустим попробовать наши сигналы на демо счете. Ссылка на него тоже будет здесь в этом файле прикреплен, прикреплена или же вы можете просто перейти на gerchik.com и там зарегистрироваться, открыть себе демо счет и скачать Точно так же терминал nt 4 Я сейчас вас абсолютно не склоняю к торговле на герчике. Если вы думаете, что это так, вы можете выбрать абсолютно любой терминал для торговли, абсолютно любого брокера для торговли. Но как бы, те, которые мы рекомендуем, я уже их назвал. да? Этот герчик я просто выбрал, потому что, допустим, у того же Дукоскопи, у него, него демо-счет ограничен по времени. Да? Ну, то есть, просто чтобы не заморачиваться, вы открываете себе дымосчет на герчике, торгуете на нем, пробуйте, он бессрочный, все хорошо, удобно. На докосе же вам можно тоже его открыть, но он через 14 дней закроется, и потом нужно будет опять эту процедуру проходить. Это как бы лишнее время затраты, зачем они нужны. Дальше, статистика наших сигналов, она, она ведется в реальном времени. Вы можете скачать у того же герчика терминал. Вот это инвесторский доступ. К нашим счетам, то есть LogPass, пожалуйста, он виден на экране и он будет в этом pdf документе который, на который ссылка будет в описании. Можете по ним проходить и там все в реальном времени вы будете видеть, какие сделки нами ведутся и сколько зарабатывается или теряется на счетах. То есть ничего нами абсолютно не скрывается, все достаточно прозрачно. В принципе на этом все, друзья. Я думаю, что я достаточно... Донес свою мысль относительно того, как мы торгуем на наших сигналах, как вам торговать на наших сигналах и что для этого нужно. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите либо здесь в комментариях, либо задавайте мне в личку, я на них с удовольствием отвечу. Еще раз вас призываю к тому, что не стоит отчаиваться, когда рынок криптовалют падает. Да? Ищите для себя какие-то новые возможности. Какой смысл забиваться в угол там и подтирать сопли от того, что ой-ой-ой, как плохо я теряю на крипте, если можно использовать другие инструменты и торговать на рынках, которые уже достаточно устоявшиеся, которые дают возможность заработать и достаточно неплохо. На этом у меня все, друзья. Большое спасибо за внимание. Ссылки будут все в описании к видео. До новых встреч. Пока.